Привет. А, спросите, где привас? Нету больше в отпуске. Навсегда. Ты что здесь делаешь? Я же тебя просила уже, все, не приходить, понимаешь? Все, не надо тебе больше. Ты мне больше не нужен. Все, не приходи. Что ты орешь меня? На, на, на, на. Господи, уходи отсюда. Все, Привоса больше нет. Сюда иди. И знаете, что я подумал? Старые видео, очень старые видео, которые были бы интересны вам сейчас, а не тогда, когда меня практически никто не знал, не набрали особой популярности, то есть много просмотров. Под этими видео я подразумеваю, типа, видео какие-то обо мне, рум-тур, что-нибудь еще, что-нибудь связанное со мной. То есть видео, которые интересны о том, кого уже кто-то знает. Они. А они а того пацана, у которого 60 100 подписчиков. И вот... Не как китайцы. Я решил сделать Ты дурак, что ли? А именно 30 фактов обо мне. А еще про меня сняли школу разоблачения. Всем привет! Вы на канале Твейн. И сегодня я сделаю разоблачение по одному у Вангай. Хотим говорить, что он не плагиат. По словам школы разоблачения, я имею в виду то, что это разоблачение снял школьник. Не надо мне писать в комментариях то, что я тоже школьник, я знаю. Просто я говорю то, что это снял не какой-то старший человек, а тоже школьник. Ссылка в описании. Советую перейти, посмотреть, поржать от души. В общем, вот. А еще я решил открыть такую маленькую рубрику на моем канале на коммент. в ней я буду брать любой комментарий, хороший или плохой из любого видео и отвечать на него. а сегодня комментарий под видео мои первые видео. это было, наверное, пару месяцев назад. музыка даже не изменилась. Эм, чувак, это было больше чем год назад. Прикинь. стой, не перематывай. еще есть кое-какая инфа. у меня есть перископ. Серьезно, переходите по ссылке в описании на мой твиттер, а тут переходите пере в перископ, ну, потому что они как-то связаны вроде бы, и там есть публикация из моих трансляций вроде как. И вообще в перископе меня зовут так же, как и в твиттере, в общем, видите трансляции, я тоже хочу делать трансляции. Не знаю, регайся в твиттере, в перископе, если у тебя нет. И давайте смотреть мои трансляции. И, наконец мы добрались до фактов. Поехали! В два года я уже знала все буквы. Это довольно неплохо для двух... Лет. И я тогда не понимал, зачем нужны мягкие и твердый знак. Первая компьютерная игра, в которую я играл, это была Нитру Спитон Деграун 2. А вторая Нитру Спитон Декавр, которая вышла в 2008 году. А играть я начал в 2008 году. То есть это была новая, хорошая твеска. Играть я начал в 2008 году примерно, где-то так. Тогда было мне 5 или 6 лет. Подождите, в 2008 году. 5 лет было мне. Я не люблю шутер. Ой, это не подходит... Следующий факт. Раньше я занимался паркуром, но вы это знаете из некоторых видео. Я очень ленивый. Про это можно просто рассказать целую историю, поэтому следующий факт. Когда я был маленький, я не играл ни в никакие роботы-солдатики или прочие мальчишеские штуки. Я играл только в машинки. Прям только в машинке. Вот прям в машинке больше ничего. И у меня их, у меня их было где-то штук 20. И я сова. Мое любимое животное это лев. Арм. Я люблю все разноцветное и красочное, и я не понимаю, почему, почему эта особенность считается как детская. Что, получается, взрослый или там, ну, какой-нибудь старший подросток, который уже мне ребенок, должен любить, что только черные, серые, белые, такие тусклые, скучные тона. Я не понимаю, я не считаю, то, что это особенность детская. Это просто яркие, красочный. Кстати, поэтому я коллекционирую жестяные банки от газировок. Любовь к съемкам у меня началась где-то в два года. Да. Я очень упрямый. Если меня что-то очень сильно разозлило или взбесило, то лучше не давать мне никаких тяжелых предметов, иначе вы пострадаете. Агрошкольник. Моя любимая книга — это время всегда хорошее. Я не могу равнодушно воспринять чужую беду. Я автоматически, хочу я этого или нет, представляю, чтобы было бы, если бы я был на месте того, кто пострадал, что-то с ним приключилось, но вы поняли. Раньше я увлекался битбоксом. И сейчас. Раньше монтаж мной воспринимался как какое-то развлечение, удовольствие, а сейчас как работа, но, но что-то меня внутри заставляет делать эту работу. Я просто обожаю фильмы или книги, где присутствует путешествие во времени, вот прям, прям тащусь от этого «Назад в будущее» или еще какие-нибудь другие фильмы, прям вот прям обожаю. Когда что-то связано с прошлым, которое происходило в том же месте, ааа, господи, тащусь. Я могу хорошо учиться и даже в какой-то степени этого хочу, но моя лень сильно мешает этому, и поэтому я сейчас учусь на чуть пятерки и четверки, но четверок чуть-чуть больше. Но это в первой четверти седьмого класса. Дальше я хочу взяться за учебу. Мне некомфортно иметь игру из середины серии игр или там несколько игр из середины серии игр. Мне нужно иметь либо первую игру серии, либо последнюю игру серии, либо и первую и последнюю. Либо вообще все игры серии. именно поэтому у меня есть все GTA. Все. Даже первые. Раньше я любил шахматы и ходил на кружок по шахматам, а сейчас нет. Я люблю Apple. И яблоки тоже. Хуй. Раньше я в детстве очень любил рисовать. И, и так сказать, напрактиковался. На изо вроде бы я так очень хорошо рисую, но мне так говорят. Я обожаю автомобили, а также животных. Я очень люблю поддерживать гаджеты в чистоте... Подождите. В чистоте, в хорошем состоянии. Да, я прям точусь, когда вижу свой чистый айфон. Но, похоже, мне этого не было, когда у меня появился iPad. И поэтому сейчас в очень плохом состоянии, то есть грязный, царапанный, все такое. И звездных вон я смотрел только первую часть. Это норм. Я очень люблю классику. Нет, только нет. Выключите это говно. А в смысле, оригинал, какую-то классику. В каких-то вещах. Оригинал, стандарт, ну, вы поняли. Только не это. Выключите, я сказала, это говно. И последний В данный момент моя мечта это набрать 100 подписчиков. Ой, стакан подписчиков. То есть, 100 подписчиков. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Помни про информацию, которую я сказал в начале. Черт посмотри на начало, там, что нужно сделать тебе. А так, удачи и пока. лет.